Здравствуйте дорогие друзья, я показал прохождение Рызы, Буду продолжать, сегодня без озвучки сразу говорю, потому что у меня тут шумно. Постоянно, не знаю почему, но чтобы вам меш... ну, не мешало мои тут шлёпанье и всякие звуки. Надоедливые. Будем записывать ролик. Так, не знаю сколько часов. Так что, услышим тебя только в конце. Книги о народной медицине. Ничто не может быть более скучным. География западного полушария. Увлекательно. Сейчас до них никому нет дела. Шел ты сюда за... Что это вообще такое, паранормалист? Как приятно встретить любознательного студента. Я занимаюсь исследованием иных миров, невидимых человеческому глазу. Я совмещаю результаты моих исследований с моими практическими навыками, чтобы изготавливать линзы и окуляры. Если смотреть через один из моих окуляров, острота зрения повышается на 500%. И что можно увидеть через окуляры? Говоря доступным языком, они предоставляют возможность при помощи дифференцированного подхода изучить астральную сферу в зависимости от используемой призмы. Здесь главное поймать особый диапазон волн, чтобы получить желаемый результат. Да уж, доступно. Пожалуйста, прости меня. Частые споры с моими собратьями приводят к тому, что иногда я забываю о хороших манерах и вежливости. Не беспокойся об этом. Не хочешь продать окуляр? Окуляр не могу. Но я могу продать тебе призмы для него. Только если вступишь в нашу гильдию, поговори с генералом Магнусом. Споры? Я считал, что у магов не бывает разногласий. Если бы ты знал, например, взять этого чудака Нергала. Он сидит целый день в подвале и ухаживает за растениями. Но в конце концов мы приехали на Таранис из-за кристаллов. Можешь меня... Посмотри... Научи меня, как улучшить мое астральное видение. Ладненько! Так-так, посмотрим, кто у нас тут. Что привело тебя ко мне? Знание магии? Нет. Такому, как ты, никогда этого не понять. Твои запасы кристаллов должны просто притягивать воров. Воров? Глупец. Какой идиот рискнет обокрасть мага? А если кто-то захочет попробовать, я поставил охранника у входа в свои покои. Так что я не беспокоюсь за свои ценности. Чем ты занимаешься у магов? Я забочусь о многих вещах, которые не дано постичь обычной душе. Именно я прилагаю все усилия, чтобы наши кристальные перчатки превосходили все ожидания. Мы, маги, фокусируем магию интуитивно, а при помощи перчатки это по силам каждому стражу. Я хочу узнать, как пользоваться кристальной перчаткой. Ты? Нет. Только тот, кто служит стражем, может быть удостоен такой чести. Пока не принесешь клятву, тебе не дозволено пользоваться кристальной перчаткой. Если никто не собирается тебя грабить, почему бы не избавиться от охранника? Избавиться от него? Мне? Это вопрос статуса. Я заслужил такую роскошь. Я же не какой-нибудь фермер. Э, хватит болтать. Я очень ценю свое время, а поскольку ты у меня его отнял, принесешь одну книгу из моих покоев. Скажи охраннику, что ты выполняешь мой приказ. Принеси мне книгу «Метафизическая трансцендентность» и сделай это сегодня. Ты не повторишь название книги? «Метафизическая трансцендентность». Неужели так трудно запомнить название? Неважно. Он принадлежал главе экспедиции, который открыл фонтан молодости. Но он умер и не успел сам воспользоваться смертоносной водой. Говорят, что сосуд закопан на Токаригуа. Ясно. Стой! Тебя не место в личных покоях мастера Ламбруха. Неужели? Да, я получил предельно ясный приказ. Никто не должен сюда входить, и я буду за этим следить. Пропусти меня. Без веской причины нет. Мастер Ламброк попросил принести книгу. Прямо так и попросил? Учти, я знаю, какие книги у него в комнате. Так что назови книгу, посмотрим, правду ли ты говоришь. метафизическая трансцендентность <связь> hmm. такая книга действительно есть хорошо можешь войти но запомни можешь взять только книгу и больше ничего Я принес тебе книгу. Впечатляет. Она правда уникальна. Впрочем, откуда тебе об этом знать? Сам мастер Горацио написал ее. Мир его праху. Но я смотрю, тебя это не интересует. Просто возьми золото. Этого должно быть достаточно для такого наемника, как ты. Что ты можешь мне предложить? Просто. У тебя есть для меня работа. Полагаю, ты не захочешь реструктурировать нашу систему учета. Mm, нет. Хорошо, гномы все равно справились бы лучше. Но ты можешь кое-что сделать, когда я интенсивно изучаю магию, мне хочется есть. И мне по вкусу придутся деликатесы из Южных морей. Если найдешь во время своих странствий особое блюдо, я охотно их куплю. Хочешь видеть на тарелке что-то конкретное? Ну, это еще что за вопрос? Гурманы вроде меня изысканные блюда едят с фарфора. Изысканный сыр, вкусная ветчина или нежные мидии – вот, что я предпочитаю на обед. А кульминация – ароматное вино. Есть идеи, где мне искать твои деликатесы? Я слышал, что у охотников на демонов Каладора есть вкусная ветчина. Также я знаю одного пирата, мастера по части спиртного. Его зовут Брюс. Что касается мидий, поищи их на Антигуа. И, наконец, сыр. Закарий, главе нашей общины, недавно прислали просто уникальный сыр. Посмотрим, что можно найти. Прекрасно. Но не вздумай подсунуть мне что-нибудь банальное. Я не хочу ни с У меня есть. М -м, кажется, чего-то не хватает. Возвращайся. Что? О, -о, -о ты новенький? Вот-вот, старикан. Не нужно мне дерзить. Можешь помочь мне, солдат? Или, подожди... О чем это я говорил? Я рад помочь. Помочь? Да, точно, вот о чем я. Чем я могу помочь, молодой человек? Я слышал, кокосовое масло полезно для мозгов. Может, тебе попробовать пока еще не поздно? Кокосовое масло? А почему ты не надел что-нибудь поприличнее перед тем, как прийти ко мне? Кажется, ты немного озадачен. Да. Да, это правда. Еще немного, и мой маленький эксперимент увенчается успехом. Но все же мне не хватает кое-чего очень важного. Я, похоже, немного отвлекся. Так что тебе нужно? Кто среди вас самый могущественный маг? Достопочтенный маг Закария. Ясно. А где он? Он занимается исследованиями, связанными с реактором на другой стороне Великого каньона на северо-востоке. Как мне встретиться с Закарией? Он глубоко погружен в свою работу. Его в основном интересует реактор. Для его исследования нужна магическая энергия реактора. Пока реактор снова не будет работать, боюсь, он не захочет никого видеть. Понятно. Где твой эксперимент? Эксперимент? Нигде. Он у меня в голове. Это... Что же это? Без понятия. Мысленный эксперимент! О. Да, я пытаюсь вычислить производимое сетью монолитов количество энергии, которое необходимо для запуска реактора. Реактор? Что это? О, ты хочешь увидеть реактор? Это мое величайшее творение. Правда? Иди за мной, я покажу тебе наши достижения. Это здание, и то на дальней стороне каньона образуют круглую фокусную точку. Мы называем ее реактором или магическим кольцом. Потоки магической энергии собираются под мостом между двумя зданиями. Когда реактор будет запущен, он нарушит равновесие между стихиями. Титанам это совершенно не нравится, и они будут обходить тарани стороной, чтобы не попасть под поток энергии. Завораживает, да! Впечатляющее сооружение. Это так. Однако нам только однажды удалось запустить реактор, и он работал очень недолго. Мы быстро поняли, что не сможем постоянно поддерживать поток энергии. Чтобы реактор работал, нам нужно просто больше магической энергии. Нам нужно укрепить сеть достаточно крупными монолит-камнями. Ясно. Звучит довольно сложно. Монолиты молний, возведенные на Таранисе, накапливают магическую энергию острова. Они расположены в местах наиболее подходящих для управления потоком энергии. Все, что нам нужно, это перенаправить ее в кристаллы нашего реактора. Просто... Понятно. Чего же ты ждешь? Монолит камни не прибыли к месту назначения. Я уже несколько дней жду, когда камни будут вставлены на свои места. Что ж... Ты хочешь сказать, что камни нужно вставить в монолиты молний? Оооо. Ты следишь за моей мыслью? Да, точно. Насчет монолитов. Сколько монолит камней нужно? Три камня для трех монолитов молний. Два камня находятся у нас на острове. А третий забрал наш старый друг Дифуэго. Гному по имени Касим. Но этот коротышка уже давно должен был вернуться. Думаю, я смогу помочь тебе с монолитами молний. Правда? Как? Я что-нибудь придумаю. В теории это так. Но даже при наличии камней все не так просто. Почему это? Монолиты находятся далеко друг от друга, и каждый окружен дикими зверями. Если отправишься туда, позаботься о снаряжении. Спасибо за совет. Ты что, правда доверил какому-то гному такие важные вещи? Хм, почему бы нет? Они работают вместе с нами. Ладно, еще раз, для особо глухих. Ты что, отдал несколько блестящих камней в руки гному? А теперь хочешь, чтобы он добровольно отдал их? Да... Думаю, нужно переложить эту работу на кого-нибудь еще. Но как? Как нам снова найти Касима? Я знаю, где гном Касим. Я поговорил с ним. Что? Он ошивается возле лагеря. Правда? О, oh, я не могу отличить этих мальцов. Он должен был принести камни. Казим утверждает, что сейчас у него уже нет камней. Ах, это лживая маленькая дрянь. Как же я сразу не догадался. Он же гном. А так как он гном, он непременно где-то спрятал сокровища. Скажи ему, что кто-то обнаружил его тайник. Ты увидишь, как быстро он побежит проверять, правда ли это. Он не настолько глуп, но я могу за ним проследить. Постарайся, чтобы при этом тебя не заметили. Это не так просто. Посмотрим. Что может быть общего у мага и у такого типа, как Дифуэго? Мы когда-то были, как бы мне лучше выразиться... Давай скажем, что мы были деловыми партнерами. Ты должен понять, это было очень давно. Что случилось? Ну, он оплачивал исследование. А взамен мы его снабжали кристаллами и минералами, которые мы находили на рудниках вокруг кальдеры, но не могли использовать. И все было нормально, пока в один прекрасный день магов не выслали из кальдеры. Мы едва-едва спасли свои шкуры. В конце концов, мы даже умудрились спасти в этом хаосе два монолит камня. А третий остался в кальдере. И я полагаю, солдаты Инквизиции отдали его ди Фуэго. Нач... Я прибыл вместе с Хорасом с острова Токаригуа. Я боялся, что он не вернется. А камень? У нас есть монолит камень. Чудесно. Как только камень будет правильно вставлен в монолит, он сразу начнет работать. Это прекрасные новости. Я знал, что камень все еще у Дифуэго. Хм, как поживает старина Дифуэго? Он умер. О, это... Эм... О чем это мы? Где же? Мне нужно продеть. Связываться с такими себе же хуже. Над чем ты сейчас работаешь? Ты должен. И что? Не перебивай! Как я уже сказал, в связи с климатическими условиями здесь растет уникальная трава, и я назвал ее травой Тараниса. Мое сердце трепещет от одной мысли о том, какие силы могут быть закрыты в этой траве. Однако запасы ее скутны. Имея пять экземпляров, я бы мог продолжить свои опыты. А тебе здесь не скучно? Ску скучно? Напротив, искусство алхимии не бывает скучным. Изучение магических ингредиентов требует времени. Не забывай об этом. Хорошо, я понял. Почему ты никого не попросишь найти эти травы? Я пытался, но проклятые гномы вечно приносят мне не те травы. Только что один из них принес мне обычную колуна вулгарис. Ну и что, по-твоему, я должен делать с колуна вулгарис. Следи за своим давлением. Где растет трава Тараниса? Осмотри центральную часть острова. Там водопад, питает реку. Поищи ее в этом месте. Пусть природа даст тебе знак. Я принесу тебе траву Тараниса. Блестяще! Постарайся не слишком резко выдергивать ее из почвы. В знак благодарности ты получишь один из моих эликсиров. Покажи мне свой талант. Суда. Можешь меня научить? Чему? Связываться с такими – себе же хуже. Связываться с такими – себе же хуже. Свали отсюда. Как ты смеешь хрясть здесь? И больше сейчас. так не надо. Останови его. Вперед Стой, за ними! Куда ты так рванул? Хочешь еще, да? Как-то лучше. Отлично. Хороший бой. Мы победим башширры получат не вставай у Солу, меня бей! на пути Чи, продяга? Надеюсь, до тебя дошло. Больно, больно! Не смея ничего класть в карман. Научи меня чему. Посмотри. Я тебя достану Я говорил с мастером. Лами не иметь мастера! Он сам мастер. Да, но Абас сказал, что Лами всегда был хорошим. еп еп Лами всегда. Лами тебе работать на себя. Ты хочешь выбраться со мной на поверхность? Если бы лами хотеть, он бы уже вернулся! Остаться тут! Другие гномы скучают по тебе. Мне все равно! Ламе оставаться тут. Ладно, но все же почему? Мой мастер разозлится, если ламе уйти с рабочего места! Ламе не хотеть неприятностей! Не все будет так плохо. Ламе лучше не говорить больше. Иначе Чунова расскажет всем мастеру, и у лами будут проблемы. А что ты будешь делать с кристаллами? Лами накопить много штуки для Ауры Кульчи! Если у Лами будет гора из блестящего камня, он умереть с честью! Я не понимаю. Неважно, Человек, ты не гнума! Убирайся! Слишком сложно. Само. Я не... Лами хочет остаться в колодце. Хм, правда? Хорошо. Чуть позже проведаю его. Спасибо за попытку. мне нужно знать о ковке. Нет. Ты говорил про кристаллы магов. Я обчистил сундуки. Я впечатлен. Неплохо. Тебя что, гномы воспитывали? Хотел бы я увидеть их рожи, когда они поймут, что в их сундуках пусто. И последний совет. Не болтай об этом в лагере, иначе кристаллы исчезнут раньше, чем ты успеешь сказать «Инквизиция». Научи меня взламывать замки. Самое главное, но не... Ты кто так? Я Джафар. Больший хрен-герой и друг-человек. Ты был героем? Что ты имеешь в виду? Погляди на меня. Джафар быть мата мастером гномий. Он учить молодых гномий. А это плохо? Не, но Джафар должен следить за учеником. Не может больше плыть в море. Джафар застрячен на вонючей Таранис моя печаль как там поживает твой ученик джафар не смочь мой учи слишком долго быть среди человек он не научится у Мата тому что должен уметь хороший гноби. кто это твой учи мой ученик зовут Али. он бегать по лагерю и говорит всем что хотеть стать стражем а да я его видел о не Джафар Хренов неудачник. Нехороший, мата. Тогда дай Али стать стражем. После этого ты избавишься от него. Что? Но Али же гноми. Генерал Магнус никогда раньше не брал гноми. Все случается в первый раз. Ты понимай мою злость? Почему бы вам обоим не отплыть в другое место? прийти, потому что гноми нужны тут. Джафар чувствовать ответственность за человека и ученику хорошо. Джафар тут только потому, что ученик не хотеть уезжать. Если любишь корабли, мне не помешает твоя помощь. Мне нужен искусный вор вроде тебя в экип... Ип ип, Джафар нравится идея. Щедрое предложение. Но Джафар... А! Он не бросить ученик. Я позабочусь об Али. Что? Ты говоришь с Магнусом, чтобы Али стать стражем? Думаю, сперва мне стоит присмотреться к твоему ученику. У него есть особые умения, которыми он мог бы удивить генерала. Эй! Ну, он же гноми. Думаю, это будет непросто. Оки-токи, я ждать, пока ты закончишь. Однажды... Станет. Да, точно, а ты как знаешь? Твой мастер сказал мне... Мота, Джафар, умный гнуми. Ты заноза в заднице своего мастера, коротышка. Не-не, не создавать забот Джафару. Я буду воин и буду маг. Али будет сильный и Джафар будет не нужен. Я обещал твоему мастеру помочь тебе. Хм, помочь? Это есть хорошо. Али надо, друг, человек, генерал. Он никогда не брать Али в стражи. Ты иди, генерал, болтать с ним. Али иди с тобой. Агномов, вы тоже принимаете в кадеты? Кадеты? Ты, надеюсь, шутишь. Вот только гномов нам еще и не хватало. Но вы же даете им разрешение работать на вас. Ты говоришь про Али, да? Он мечтает стать кадетом с тех пор, как попал сюда. Должен признать, этот малыш уже принес лагерю большую пользу. Так обучи его. А -а -а. Ну Ладно, убеди меня. У меня нет времени учить его основам. Докажи, что малыш хотя бы может постоять за себя, и я подумаю об этом. Генерал Магнус, возможно, согласится учить тебя. Ты пока не станешь кадетом, но это уже первый важный шаг. Ебей! Спокойно. Сначала он хочет убедиться, что ты неплохо обращаешься с оружием. Али умеет драться, как пантера? Нужно показать генералу. Хм, но Как? Мы должны устроить тренировочный бой. Да, но. Но ты много крупнее, Али. Разве ты не говорил, что силен как пантера? Да, но ты не мочь защищаться. Или Али, не сражайся. Хорошо. Я дам побить меня, пока не свалюсь. Это должно убедить генерала. Епик! Хорошо, нападай, коротышка. Вот така! Давай, дружище. Покажи, кто тут главный! Разбей ему нос. Даже я лучше бы не смог. Хороший бой. Ха, Али самый великий. Епи. Теперь человек боятся Али, да? Не забывай, что мы просто валяли дурака. Так что не зазнавайся. В серьезной драке я тебя разделаю под орех. Хорошо, Члове. Что насчет учиться с генералом? Я сейчас с ним поговорю. Человек лучше торопиться. О, заканчивай спектакль. Я обучу крошку Али. Это правильное решение. Держи свое мнение при себе. Что ж, теперь генерал Магнус твой мастер. Епи! Моя мечта стать явь! Я идти к другим гнуме и говорить об этом. Однажды моим Аури Кульчи будет кристальная перчатка Стража спасибо Члови, за помощь о твоем ученике уже позаботились магнус согласился обучить его на страже и пип отличные новости али теперь учи магнуса джафар свободен что теперь пойдешь ко мне в экипаж Джафар опять отправляется в гробанное путешествие. Где твой корабль? У меня нет большого корабля. Только маленький шлюп. Хрень! Нет места для Джафара, глупый человек. Я жди больший корабль. Потом ты возвращаться, и я плыть. Это точно. Здесь ей и останусь. Пару черепов. Пару черепов. И шкуры себе шляпу сделать. Дорогие друзья, и на этом мы закончим. Следующую серию. Выйдут, не ждите, недолго останется. Так что вставить следующей серии. Всем пока!